Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале «Процветок». С вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим об огурцах, о том, как их формировать в теплице. Почему этот вопрос интересен? Потому что есть у нас в открытом грунте. Наши огурцы растут как придется, Они все ложатся на землю, прирастают где-то корешками. В нашу теплицу мы огурцы подвязываем. Особенность современных сортов в том, что они где-то примерно 80% урожая формируют на главном стебле. Поэтому нам приходится его поддерживать, главный стебель, как бы усилие. Чтобы все питание, что на главный себель. На основном стебле все сидят, один через один огурчик сидят. Урожай основной на главном побережье. А ну, растение, как бы белое, сильно не переделали оно дает пасынки. Поэтому каждый пасынок мы будем укорачивать. На улице поэтому не делали, а в Теблице почему надо укорачивать? По двум причинам. Во-первых, пасынки заушают, заушают нашу ну, куст. И мы не видим, где у нас огурцы есть, где нет огурцов. Это раз. Во-вторых, они оттягивают питание от основного стебля. Оттягивают питание от основного стебля, значит, мы, мы тираем урожай. И урожай нас растет позже на главном стебле. Потому что пасынки, они не всегда, сами понимают, растут внизу стебля. Значит, все питание идет в первую очередь пасынкам. А ботва нам не надо. Значит, что мы будем делать? Значит, все пастники, которые, э, по мере появления нашего огурца, мы укорачиваем. Значит, укорачивать, ну, кто-то пришиб, я предпочитаю действовать ножиком, беру ножиком и срезаю первых два листа и пазнак отрезаю. Ну, обычно рекомендуется бы достаточно и одного ли одной завязи. Одна завязь отошла, и сразу над завязью где-то сантиметра два-три срезается, веточка срезается, срезалась веточка, все, дальше она не растет, а огурчик будет развиваться. Соответственно, мы собираем урожай кабы и на основной плете, и на пазмках. чтобы вы знали эту особенность. Значит, раньше были формировки, конечно, несколько другие, потому что были другие сорта огурцов, их приступили над пятым-шестым листом, но пока мы на этим не зацикливаемся потому что все современные сорта как бы приспособлены так что основной урожай все птицы они дают на основном стебле поэтому чем больше у нас будет основной стебля тем будет выше урожай. Смотрите дальше. Очень интересный момент, который тоже многие ролики выпускают. Так вот, растет, растет теплицы наши как бы по высоте, но не безразмерная. Растет наш главный стебель. Теплица наши как бы, вообще, ну, стандартные. Потом достигают опоры. Достигает опоры. Неважно, будет будь то планка, будь то шпагат. Так вот, что мы дальше делаем? А дальше просто-напросто мы ветку перекидаем через, через эту опору, и она уже растет у нас, как бы, лазишь ну, ампельное растение, она свисает вниз, свисает вниз и опять одаривает нас огурчиками. Укорачивать ветку, как в старые добрые времена, и вот эту основную, при достижении верха нет смысла, потому что она все равно продолжает радовать урожаем. Ну положение, конечно, как бы ну, не такое, уже как мы привыкли, свисать вниз, ну пусть будет ампельный, она нам не мешает. Не в уходе, не в уборке урожая, зато урожай гораздо-гораздо выше. Вы видели, какое обилие завязи находится на растении. Так вот знаете, что пасынки пасынками, а в то же время ваши растения нуждаются в подкормках. Как э, все тыквенные культуры, огурцы очень разывчивые на органические подкормки. Поэтому настой сорняков, о котором мы вам рассказывали, э, и минеральные удобрения, арханы, минеральные и прочие удобрения приветствуются на огурцах. Потому что огурцы надо кормить каждую неделю. Вот. Если будете кормить раз в пять дней, это еще лучше. Тем, чем больше вы соберете огурцов. Многие боятся нитратов, это совершенно опасения напрасны. Нитраты можно нагнать неграмотным применением органических удобрений, большим количеством органики и внесением азотных минеральных удобрений. Если вы будете вносить под огурцы сбалансированные минеральные удобрения, где есть и азот, и фосфор и калий, такой проблемы не случится, это раз. Во-вторых, не забывайте, огурец такая культура, ну как бы слабая по корневой системе, поэтому Водогурец очень желательно вносить удобрение, которые в халатной форме, то есть в виде органических соединений. Потому что огурец растет быстро, урожай дает быстро, и значит питаться, он, как мы привыкли, в рестораны быстрого питания или кафе, так и тоже также для огурца надо быстрая подкормка, чтобы это быстро усвоилось растением. То, что медленно такое действующее, даже вот птичие более медленно действующие до огурца доходит как бы долго и трудно. Поэтому в теплицах... Чтобы получить максимум урожая, мы применяем все удобрения, которые быстро действуют В Вдобавок, еще очень полезно будет, когда у вас нарастает основной урожай огурцов, сделать корневую подкормку. У нас приветствуется, что борная кислота, 2 грамма на 10 литров воды для, для огурца. Вот, и можно добавить что для профилактики туда э, 30 капель йода. 30 капель йода, это соответствует 1,5 мм шприца. Кольце, штате капельками. Побрызгали ваши огурцы, добавили туда ложку кристаллона или агриколы, и ваши огурцы порадуют вас очень обильным и большим урожаем. Как бы подытоживая все сказанное, замечу, что значит все огурцы, формировка огурцов заключается в том, что сохраняем главный стебель, все пасынки, отрезаем над первой, максимум второй завязью, не более. Отрезаем, вот когда плеть достигает отверка, перебрасываем просто вниз, и нас существует в вампельном виде. Только такой прием, очень простой формировки огурца, позволит вам иметь очень хороший и стабильный урожай этого растения. До свидания, до новых встреч, смотрите наши ролики, ставьте свои лайки.